Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная России. Сегодня в студии с вами я, Данила Константинов, а в гостях у нас наш постоянный спикер, политик Леонид Гозман. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами договаривались вроде бы на одну тему поговорить, но сам ход событий подбрасывает нам другую повестку, и я предлагаю ее все-таки обсудить. Конечно. На этой неделе Алексей Навальный объявил... О голодовке до тех пор, пока не будет выполнено главное его требование. Допуск к нему врача, независимого специалиста, для того, чтобы оценить его состояние и чем-то ему помочь. Как вы вообще оцениваете этот шаг? Ну, Вы знаете, более чем позитивно, потому что, во-первых, это тот случай, когда это может закончиться успехом, потому что требование, которое предъявляет Алексей Анатольевич, оно абсолютно выполнимо. И власть может его выполнить даже без сказать, потери лица. Знаете, то есть, э, если бы он требовал, например, освобождения, освобождения всех политических заключенных или еще чего-нибудь, да, честных выборов, голодовкой, то ну, они на это не пойдут никогда. Да, он требует врача. Врача они, в принципе, могут ему дать. Мне кажется, это очень важно, что требование предъявляется выполнимое для, для противной стороны. Вот. Но вообще-то говоря, вот все, что с ним происходит после его вот этого триумфального возвращения в Россию, мне кажется, это вообще не про политику. Понимаете? это не про политику. Это не про то правильно или неправильно вернулся, а может надо было раньше, а может позже. Это не про то, правильно или неправильно, вовремя или не вовремя показал, как это кино про дворец с плесенью, да, ну и так далее, и так далее. Это вообще не про выборы, это не про то, готов ли его с тобой работать без него. И это про другое. Это про достоинство, это про мораль, это про противостояние человека, бесчеловечной системе и так далее. То есть это вышло за политику очень далеко. И я думаю, что такая поддержка, которой Навальный пользуется, ну, по крайней мере, среди образованных людей нашей страны, такая, я вижу, что его сейчас очень поддерживают те люди, которые крайне настороженно относились ко многим его высказываниям, которые никак не считали себя его сторонниками, и вот они тоже присоединились к этой, к этой поддержке, потому что это человек против нелюдей, понимаете, это вот добро против зла на самом деле, и это, конечно, все очень здорово, и дай бог ему удачи и сил. А вам не кажется, что этим шагом своей голодовкой он еще в большей степени вверяет в свою жизнь и смерть своим прямым Врагам, оппонентам Путину и его команде. Ведь если власть откажется выполнять его требования, понятно, что этот вопрос будет решаться не руководством колонии, а руководством страны. Так вот, если власть откажется выполнять требования, то его самого поставят в очень тяжелое положение сложнейшего выбора – жить или умирать. Ну, Вы знаете, я думаю, что... Знаете, мы даже с вами, полностью заговорили говорили, чтобы заниматься политикой в России надо быть как вот японский самурай в любой день готовым к смерти вот вот это просто вот вот такая жизнь у нас такая жизнь да к тюрьме к смерти к насилию и так далее вот и я думаю что Навальный к смерти готов я думаю что если они не пойдут ему навстречу то он будет стоять до конца другое дело что они могут но ну, вы это знаете лучше меня просто поскольку вы прошли через это все а я нет, или, скажем так, пока нет, да, там может быть и принудительное кормление, и многие другие безобразия, которые запрещены законом, но тем не менее, мало ли чего, запрещено законом. Я думаю, что он пойдет до конца. А готовы ли пойти до конца его оппоненты, как вы думаете? Ведь вы отчасти знаете этих людей, верхушку российскую. Вы знаете, нет, я знал тех, кто предшествовал им, я знал... Примерно хорошо, ну, хорошо себе представлял команду, управляющую страной при Борис Николаевиче Ельцине. И, может быть, в первые 2-3 года Владимира Путина э, я знал многих действительно. Сейчас, сейчас я этих людей не знаю. Э, они все для меня совершенно, так сказать, чужды, понимаете, все эти КГБшники, это не мой круг общения. Поэтому нет, не знаю. Но. Э, я думаю, что зависит от очень многих факторов. Это точно не зависит от моральных, от моральных ограничений. Их у них нет. Их у них нет. Они готовы убивать. Да? Так что это будет чисто прагматический расчет. Вот если мы его все-таки убьем тем или иным способом, то чем мы за это заплатим? Если им покажется, что плата слишком высока, ну, они отступят. Если они сочтут, что они могут себе это позволить, ну, значит, они себе это позволят. Вот. Пока, мне кажется, они все-таки не готовы к совсем таким терминальным шагам. Пока еще остается у них, вот видите, они пытаются с Евросоюзом как-то играть, все-таки как-то раскалывать. И вот все-таки у них, у них что-то еще, у них какие-то надежды остались. Потом, посмотрите, когда Байден назвал Путина убийцей, то Путин это стал спускать на тормозах. Хихоньки-хахоньки, понимаете, там, ну да, ну дедушка старый. Вот такое вот вот, он не стал рвать на груди рубаху и так далее. Отзыв нашего посла оттуда, в общем-то, естественный и, я полагаю, в дипломатической практике, хотя такого в практике не было, в общем, как бы э -э, необходимый на самом деле шаг. Если президент называет президента убийца, то как минимум надо на некоторое время позвать посла на консультацию. Ну, вот как минимум, да. Вот. То есть он на тормозах это спускает. Понятно, что убийство Навального, если оно, не дай бог, состоится, то оно очень усложнит и дальше усложнит отношения. Причем не потому, что я, я не очень верю в искренность сочувствие там, западных лидеров и так далее, но просто потому, что каждый отвечает за свою страну. Почему они должны беспокоиться из-за того, что где-то в России кого-то убили? Ну, убили, убили, понимаете? Вот. А вот потому, что они еще раз убедиться в том, что этот режим готов на все, что у него нет никаких ограничений вообще, а значит надо вооружаться, а значит надо перекрывать вообще кислород этому режиму и так далее. Я думаю, что Путин это понимает, поэтому мне кажется, что больше шансов на то, что он это не пойдет. Тем не менее, пока что Федеральная служба исполнения наказаний заявляет о том, что вся необходимая помощь Алексею оказывается, его требования не обоснованы и, видимо, пока не собирается... Идти на уступки, судя по всему, его собираются попробовать на свободу, как вы думаете? Ну, я думаю, что они действительно это пробуют, да, они пробуют, они судят по себе. Они судят по себе. Они понимают, они считают, что когда ты вот так вот делаешь, да, то это понты. Это панты, это блеф там и так далее. Но потому что они делают именно так. Вот, вот, вот они блефуют, они, они не по-настоящему делают, да. Вот. Я думаю, что Алексей другого тип человек. Э -э -э -э ну вы справедливо сказали, что решать это будет не, не колония, не всем. решать будет Путин Владимир Владимирович, а вот всегда может их поправить. Вспомните, когда э, Навальный был э, в э, Омской больнице, то там же тоже на всех уровнях сказали, что там у них все совершенно зашибись и не с чем никуда ехать. А потом э, Путин сказал, да пожалуйста, вообще, а кто, а кто просит, этого, Богу. Все. А не кажется ли вам, что вообще в современном мире, в особенности в современной России, институт голодовки несколько обесценен? И связано это с тем, что слишком многие в последние годы заявляли о своих радикальных требованиях на голодовке и способности идти до конца, и все-таки снимали в последний момент эту голодовку, предпочитая жизнь? Ну, послушайте, да, конечно. Конечно, конечно. Каждый раз, когда человек чем я ни в коем случае не судья тому кто это делает надо быть в этой в этой ситуации чтобы судить я, я не имею права вот но каждый раз когда человек объявляет голодовку а потом сдается он тем самым снижает эффективность голодовки следующего, конечно да потому что власти надеются что этот тоже сдастся да? но ну, а этот может не сдаться Бывало, бывало такое у нас и а не у нас. Вы последовательно отстаиваете ту точку зрения, что каждый гражданин, вне зависимости там, от какого-то политического успеха оппозиции или неуспеха этой оппозиции, может и должен сам сопротивляться этому режиму ну, самыми простыми моральными действиями. Например, от, там, отказу от кооперации с этой властью, каким-то попыткам личного сопротивления. И вот буквально вчера публицист и социолог, тоже участник нашего форума, Игорь Эйдман, предложил очень интересный. Интересную вещь. Он предложил устроить коллективную за коллективную голодовку массовую с требованием освобождения, с расширением требований, освобождения Алексея Навального и других политических заключенных. Как вам такая идея? Я не уверен, что она реалистична. Вот. И потом я, честно говоря, не очень понимаю, зачем это делать в коллективе. Вот. Ну, если человек считает, что вот он готов пойти на такой экстремальный шаг, да, ради достижения этой цели, ну, вперед, давай, давай, мы, мы будем, так сказать, за тебя переживать, там, и так далее, ну, кто не присоединится, да, а кто-то присоединится. То есть, понимаете, вот, я боюсь, что... Вся энергия может уйти на организацию коллективности. Вот. А тем временем Навальный либо победит, либо умрет, понимаете. Да, я понимаю. А как вам идея команды Алексея Навального вот с этим вот гигантским полумиллионным митингом, который они пытаются сейчас раскрутить? Как вы думаете, вообще-то массовые выступления в России способны повлиять сейчас на Путина или уже это давно позади? Ну, во-первых, я считаю, что идея хорошая, очень хорошая, она мне очень нравится, я тоже записался. А вот. вы записались даже, да? Да, конечно. Сразу же, как увидел, так и записался, как иначе. Но я думаю вот что. Я думаю, что, во-первых, что на самом деле она мне нравится, вне зависимости от того, удастся провести этот митинг или не удастся. Да? Потому что мне кажется, что в такой ситуации главное сохранение... Чувство мы, вот мы, которые против них. Понимаете, вот это вот чувство мы, и что нас много, и что мы такие сильные и так далее, нас всех, всех не перевешиваешь, это вот очень важный момент. Это чувство мы легко, так сказать, автоматически возникает, когда ты стоишь на площади перед тобой цепь космонавтов. Понимаете, оно возникает естественно, потому что когда они пойдут в атаку, они пойдут в атаку не только на меня, пойдут в атаку на всех, да, на нас. Да? И вот в этом чувство мы на площади возникает мгновенно. Вот. Ну, опять же, опять же, что я вам рассказываю, вы это знаете точно не хуже меня. А вот когда ты остаешься, когда вот это закончилось, ты вернулся домой, ты остался один, это чувство мы начинает растворяться. И очень важно его поддерживать. Вот мне кажется, что вот эта вот история с картой и так далее, она поддерживает это чувство мы. То есть, человек открывает этот сайт и видит, что на карте Родины. Вот сколько вообще точечек. вот сколько, вот, вот сколько нас, да, вот сколько нас. И это очень здорово. Что касается того, на кого могут появляться массовые мероприятия, они точно уже не могут повлиять на э, высшее руководство страны. Мне кажется, что высшее руководство страны уже перешло некоторую грань э, в своем отношении к подведенностному народу. Оно уже четко решило для себя, что да, есть достаточно большая группа врагов. Вот просто врагов, врагов их и врагов отечества, а они себя от отечества не отделяют, конечно, они и есть отечество, и вот, то есть они, они с этим примирились, это уже для них не, не новость, вот, а повлиять это может на, э, самое, войска, на войска, потому что, понимаете, конечно, они набирают своих этих, гвардейцев не самых, так сказать, высоких по образованию, интеллектуальному развитию людей, это понятно, но это в общем, ну это очевидно не хочу их обижать, может быть там есть и приличные ребята, я даже уверен, что там есть приличные ребята, среди там ОМОН, Росгвардии там и так далее но они им башку задурили конечно, совершенно заморочили всякими полит, политинформациями, рассказами о врагах, это понятно, вот но понимаете, ну не все из них готовы стрелять по соотечественным вот, ну, ну, ну, не все, да. И, опять же, не знаю, как ваш опыт в вот, этом смысле, мой, хотя он значительно меньше вашего, я, вот, когда меня задерживали, я всегда разговаривал с ними. Но ну, я им говорил, вот, там, ведут они меня как-то куда допустим, да, а я им говорю, вот, мужики, вот такие здоровые парни, да, вот сейчас кого-нибудь грабят, да, кого-то, не дай бог, насилуют какую-нибудь девчонку, да, а вы вот вместо того, чтобы ее спасти, вы Путина защищаете от меня. Вот оно правильно как-то, оно по-мужски. Вот. И они тут же, вы знаете, с пола врубались и начинали говорить обсценной лексикой: да нам этот Путин, да вообще да, то -та -та, та та та та Понимаете? Это не значит, что они хорошо относятся ко мне или к нам в целом там, и так далее. Да? Но у них нет идентификации у большинства них, как мне кажется, по моему опыту, да? а когда, допустим, допрашивают, протокол составляют. Там девчонка меня спрашивает, а вы в, в отделении, слушайте, ну вы же уже вот как бы солидный человек, там то все. Вот. зачем вам это, что вы такой дурью, ну такой ерундой занимаетесь, вы же понимаете, что ничего изменить нельзя, вот как бы вот так и будет, я говорю, ну, а вы здесь зачем, а почему там не на какой-то другой работе вы здесь, а ну знаете, здесь вот пенсия рано, здесь нам квартиры дают, здесь еще что-то такое, то есть, понимаете, у них нет ощущения миссии, вот если вы будете говорить с американским полицейским, вот я несколько раз разговаривал, да, они вот так же с полоборота включаются в то, что мы защищаем народ, мы защищаем людей, мы защищаем порядок, мы защищаем страну. Там. У них вот есть ощущение миссии, по американского полицейского. Да, вот, а у наших нет. И поэтому, когда им приказывают что-то делать, то может быть, когда они видят очень много народа перед собой, да, дело не только в том, что они понимают, что они могут эту толпу снести, можно снести любую, если по ней ударились из пулеметов. А может быть у них что-то такое шевельнется. Вот ну, есть шанс, этот шанс надо использовать обязательно. Потому что для того, чтобы мы, вот мы, которые мы, да, победили, для этого, конечно, надо, чтобы войска не стреляли. Или чтобы войска там начали стрелять, а потом перестали стрелять, ну, как Шахская гвардия в Иране. Да? Он вот совершенно необходим, соответственно, раскол там необходим. На них это может повлиять. Это может повлиять и на кого-то из людей в элитах, которые на самом деле, ну, одно дело там воровать Там и прочее, а другое дело, так что вообще воевать со своим народом, ну, как-то тоже нехорошо. Да, я понимаю, о чем вы говорите прекрасно. Но вот, вот о чем я хотел спросить. Сегодня как раз прошла информация о том, что прокуратура проверяет фонд борьбы с коррупцией на экстремизм, и, судя по всему, дело идет к запрету организации к признанию ее экстремистской, что может повлечь в собой очень серьезные последствия, ведь речь идет о запретах аккаунтов в социальных сетях, о фактическом запрете на то, чтобы работать в организации, быть ее волонтером или просто членом, поскольку ты автоматически становишься экстремистом, о запрете на финансовые операции, на донаты, ну, ну и так далее, тому подобное, это целый пласт проблем. Вот не кажется ли вам, что режим э, окончательно решил? Э, ликвидировать организацию Навального, просто уничтожить ее? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Вы знаете, единственное, что меня удивляет, что это только сейчас происходит. По-моему, они уже давно, ну, с их точки зрения, уже давно пора. Почему-то они этого не сделали раньше, это я не знаю, да. Но, конечно, они хотят уничтожить, они хотят уничтожить все, и поэтому они хотят всех посадить. Ну, неважно по, по какой дури там, санитарные дела там, или еще что-то, не имеет значения. Они хотят всех закрыть, они хотят все запретить там, и так далее. Но они, ну, с другой стороны, посочувствуйте им, а они ничего другого не могут. У них ничего другого нет, понимаете? А что они могут ну, как запрещать? Они все запрещают. Сейчас они забыли, когда э, э, э, во вторник да, Совет Федерации проголосовал за закон о запрете просвещения о запрете просветительской деятельности. Знаете, да? сколько уже столетий русская интеллигенция считает своим долгом просвещение народа? Да? Вот вспомните эти прекрасные слова Доевского. Просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Да? И то, что э, книга сильнее, топора и пуль. Ну как можем именно этого было пройти? запретили, молодцы, вот, то есть они все запрещают, потому что они, они не способны конкурировать, понимаете, они не способны конкурировать, они полностью уже всего, они себя исчерпали, поэтому они могут держаться только сильнее. То есть вы думаете, что это не свидетельство их э, силы, а наоборот, э, свидетельство их упадка, начавшегося упадка этого режима? Конечно, ну подождите, ну сильные ничего не запрещают, сильным все пофигу на самом деле. Ну сильным пофиг, сильные не волнуются. Знаете, ну, кто? Сильная, сильная власть не закрывает там враждебные газеты. Да пускай пишут, что хотят. Кому-то, кому-то мешать, что можете сделать, понимаете? Вот. И, кстати говоря, обратите внимание, что когда э, Путин был действительно сильным в нулевые годы, он был действительно популярен среди очень многих людей, э, то э, его так сказать, репрессивная политика была куда менее выражена. Да, да он там быстро закрыл куклу там НТВ и прочее, да? но это скорее, мне кажется, был фактором личной обиды. Мне кажется, он обидчивый просто, кроме всего прочего. Но вообще-то говоря, он как-то так много, многое позволял. То есть многое в сравнении с тем, как сегодня, немногое в сравнении с тем, как должно быть. Репрессии были сразу, давили сразу, конечно, но все-таки не, не так, как сейчас. То есть, вы думаете, что прежней популярностью он не обладает, и он знает об этом? Думаю, что да. Думаю, что да. Значит, было же уже очень много для него значимых сигналов. Помните, несколько лет назад, когда был этот бой без правил какого-то нашего мордоворота с этим с Мансоном, американцем, да? и наш выиграл. А Путин любит такие виды спорта, что для меня... Вы знаете, вот опять же, это я просто, может, я кого обижу, да, но для меня вот эти бои без правил, это вещь достаточно отвратительная, да, и когда, в общем, человек говорит, что он это любит, то у меня это как бы, так сказать, вызывает некоторую настороженность, хотя, хотя, может быть, я как-то вступаю в противоречие с кем-то из ваших зрителей, может, и с вами, я не знаю, может, вы их любите, вот. Да, но тем не менее, вот у меня такая точка зрения, да, так вот Владимир Владимирович, он любит эти бои, и он присутствовал там в качестве зрителя, на, э, на этом, ну, этом бою и когда э, наш выиграл то он пошел э, полез на ринг или как это называется в этом виде спорта э, приветствовать его на самом деле абсолютно нормальный жест ну, представьте себе там я не знаю, Макрон присутствует на каком-то боксерском поединке да, и француз выиграл ну, естественно что президент Франции выйдет на ринг, обнимет его, скажет, молодец, спасибо, мы тобой все гордимся, мы тебя любим и так далее. Да? Нормальное дело, да? И вот Путин вышел для этого, а стадион стал скандировать матерные слова. Им... Да, свистеть, его освистали, я помню хорошо эту историю. Да-да-да, да не только освистали, и матом его крыли. Они скандировали матерные слова. Ну вот. Значит, он давно это чувствовал. А сейчас уже вообще, вы понимаете, эти все провалы на выборах постоянные. Но вспомните выборы в Московскую городскую Думу прошлого, не прошлого, а позапрошлого летом, теперь уже, да, вот, когда э, вся Москва была на военном положении, они там в деле стороны по полторы тысячи человек и так далее. Да? То есть они не способны выигрывать выборы, несмотря на все фальсификации. Я думаю, что он все это понимает. На самом деле расклад сейчас примерно такой: есть где-то процентов 30-35% таких советских людей да, которые точно за него которые точно голосуют правильно да. с ними правда какая проблема это люди которые действительно советские да, они понимают что власть где-то высоко там царь где-то сидит от меня он никак не зависит ни при какой погоде царь да. и поэтому единственное что я могу и должен это, э, э, это самое, выполнять ритуалы которые он велит что он велит прийти крестик поставить. Я прихожу крестик поставлю. У него по отношению ко мне обязательств почти нету, кроме, кроме двух, пожалуй. Он должен, э, он должен поддерживать тот минимальный уровень, который есть. Да? И он должен не позволять местной власти совсем уж борзеть. вот, ну, вот совсем. Да? Вот Все-таки он должен как в каких-то рамках. Эти рамки очень широкие. Потому да? что они там себе дворцы строят. все нормально. Они же есть князья. так и должно быть. Вот. Значит, вот такие люди. Но с ними проблема в том, что они не за него. Они за любую власть. Понимаете? И если завтра сменится портрет в результате дворцового переворота... Я, кстати, все больше думаю, что власть сменится в результате дворцового переворота. Так вот, если сменится портрет, то эти люди будут за этот портрет. Им все равно, за кого. Да? Вот. И есть образованные горожане, которые железно против него уже сейчас я думаю что он это прекрасно понимает опросы перед обновлением были перед обновлением пока они все это не прикрыли значит они показывали почти 50-50 те кто за и те кто против но те кто против обновления против него понятное дело да? вот поэтому думаю понимает и тут мы подходим к очень интересной теме, к теме вашей статьи на Репаблике, одной из последних статей «Традиционные ценности от Грозного до Путина. Психологические основы диктатур". Я прочитал вот вашу статью и, честно сказать, немножко огорчился за традиционные ценности. Потому что, понял... <смех> да, потому что понял, что мы с вами их понимаем немножко по-разному. Вы вычленили как бы одну главную традиционную цену, ну или то, что считают этой ценностью широкие народные массы, самовластие. Тогда как есть ведь другие вещи, считающиеся традиционными ценностями, я не знаю, ну семья, семья вера, патриотизм в хорошем смысле и так далее, и тому подобное. То, например, на чем стоят те же самые Соединенные Штаты Америки, как ни крути. Что все-таки главное в традиционных ценностях? Вы знаете, Данил, я разумеется, ну, понимаете, любой как-то мысль из Что ты говоришь, ты одновременно это значит, что ты не говоришь о чем-то другом. Да? Ну, это, вот, это естественно, да? И каждого, кто, допустим, сделал какое-то политическое заявление, можно обвинить в том, а вот ты не сказал про э, проблему, я не знаю, русского севера. Ну, не сказал, потому что я говорил про русский юг, например, да? вот, вот, Так, так. Угу. Разумеется, я э, не отрицаю того, что есть э, действительно моральные ценности какие-то, да? Которые значимы для очень многих людей, и которые крайне важны в нашей жизни. И то, что вы назвали и семья, и патриотизм, да? и ну, то есть идентификация со страной. Да? Вот это, это моя страна. Что вообще патриотизм? Это ощущение того, что это моя страна. Она моя. Да? И поэтому, между прочим, кто-то сказал, что мерой патриотизма является э, степень стыда, которую ты испытываешь за преступление собственной страны. Ну, потому что нет страны, которая не совершала преступления, да, естественно, в истории когда-то, да, вот, поэтому вот насколько тебя это задевает, вот это вот и есть, что ты действительно все-таки, вот это твоя страна, ты, ты с ней идентифицируешься, вот, другое дело, что мне кажется, мне кажется, что когда у нас говорят о особых таких ценностях нашего народа, там, семьи, о, доброжелательности какой-то, там, еще чего-то, вот, то они... Они, ну, степень выраженности их у нас в сравнении с миром, ну, по крайней мере, христианским миром, мне кажется, они у нас такие же, на самом деле. Вот они такие же, да? Вот я не вижу, вы, кстати, сами привели пример Соединенных Штаты, где действительно там ценности семьи, патриотизма и так далее очень велики, очень высоко стоят. Ну, я не знаю, они стоят там у них ниже, чем у нас, или выше, чем у нас. Чувствую, возьми, пойди, пойди, проверь. Gider, мне кажется, что выше. Может быть, и выше, да, может и выше. Но то, что, например, взаимопомощь у них выше, чем у нас, ну, это, я просто это видел много раз, понимаете, много раз видел в реальности, да, вот. Доброжелательность какая-то, да. Другое дело, что я думаю, что у нас этот относительно низкий уровень взаимопомощи и доброжелательности, ну, это то, что было искажено у нашего народа десятилетиями жесточайшей диктатуры вот просто они загоняли людей в эгоцентризм такой понимаете в жизнь только вот для себя или в лучшем случае для своей семьи для своих близких остальное горе огнем и так далее да? ну, допустим Солженица писал по-моему ему в этом можно доверять потому что я это в других местах слышал тоже что допустим была такая традиция в Сибири но ну, в сильных местах на тропиночки лесные ставили э, горшочки там с кашей или там хлеб клали еще чего-то для бежать для белых вот бежал мужик из ссылки там или из тюрьмы из строго бежал да он преступник конечно он там может и татья и что угодно а осет он человек живой да вот давай я ему э, еды поставлю, чтобы он с голоду не помер. Вот, вот Вроде бы была такая традиция у нас. Да? Не доносили на беглых, а наоборот. Наоборот, им помогали как-то. Да? Вот. Поэтому я думаю, что все вернется. Это все вернется. Но я говорил, и сейчас могу повторить, о традиционной ценности такой политической. Потому что когда ты говоришь с этими ребятами, которые говорят, что нас защищают традиционные ценности, вот я много раз их спрашивал, когда меня еще звали на телевизор, да, они как начнут вопить про традиционные ценности. Я им говорю, ребят, я вот все, я, я за вас полностью, да, сейчас не щадя живота своего. Только ты мне объясни, что это такое. Ну, ты мне объясни, за что мы деремся-то. Вот. И он мне говорит, мы, говорит, против гомосексуальных браков. Я говорю, годится, понял. Понял, хорошо я понял твою, а дальше да а дальше а да, дальше а дальше чего а дальше чего, вот. а, дальше чего? Вот. А, а, а дальше вот мы не дадим себя поставить на колени Ну зашибись а дальше то есть вот у них все в негатив идет да? вот я все пытался понять а что они вот эти пропагандисты апологеты режима да, да, да, что они это понимают про традиционные ценности? сказать что традиционная ценность для них семья да вы что, ребята, у них в каждой стране по любовнице, которым они там замки строят, понимаете, ну как-то вроде не очень, все, не очень все вписывается. Я не к тому, чтобы осуждать их за это, я как бы, кто, кто я такой, чтобы судить. Но просто э, как бы ну, тогда и не учи людей жить-то, понимаете, вот, как-то ну, они без себя разберутся. Вот. И мне кажется, действительно, вот то, что они понимают под правильной организацией жизни, это самовласть. Самовласть ничем не ограничено. Причем самовластие не только государь наверху, да, а самовластие каждого внутри этой пирамиды, то есть отца в семье. И посмотрите, как они не дают принять закон о семейном насилии. У нас сколько женщин погибает каждый год от рук вот этих уродов, значит, якобы мужчин, значит, которые, мужей, которых их избивают. Да? Вот. А законы семейного насилия никак не могут приять, наоборот, приняли его докриминализацию. Этому внутреннее дело, ля, -ля вопрос частного обвинения. Какого нахрен частного? Вы что, ребята? Этот прокурор должен приходить немедленно, да? И немедленно прокуратура должна дело начинать. Теперь смотрите, у нас нет профсоюзов, да? У нас нет профсоюзов, когда их пытаются создать, ну, допустим, это движение этих ребят дальнобойщиков, я там у них выступал, да, что там солярку привозил, ну, просто покупал, привозил, которые против Платона выступали. да, Классные ребята совершенно. Они пытаются вот сделать что-то вроде профсоюза, да, но ведь это же, понимаете, вот как только вы пытаетесь сделать профсоюз, вы враги еще до того, как вы что-нибудь сказали. Кстати, эти ребята, дальнобойщики, они вначале говорили, что они за Путина, там еще чего то такое. Их все равно плющили вообще как могли, да, потому что не хрен тебе свои права защищать, понимаете? Нет у тебя никаких прав, да? Есть хозяин, вот он и будет тебе отцом да Зоркин написал э, когда же это было в четырнадцатом году или в семнадцатом могу путать, да? написал значит, гениальную статью где он объяснял что крепостное право было нашей скрепой такой утерянной скрепой понимаете вот елки палков представитель конституционного суда Российской Федерации говорит что как было хорошо когда было рабство да? он правда забывает что высшей наградой высшей наградой крепостному человеку который там за верную службу, за подвиг какой-то он совершил там, ну, и так далее. Да? Там, не знаю, Барина спас. Э, э, там, э, девочку, дочку Барина из воды вытащил. Какая была высшая награда, помните? Воля. Вольная. Да, да, Вольную давали, да? Потому что и крепостные люди хотели быть свободными. И все хотят быть свободными. Да? А Зорькин, представитель Конституционного суда России, говорит, не, не надо вам это. Вот. Так вот. Самовластие на всех уровнях должно быть. Вот это их традиционная ценность. Мне так кажется, это то, то что они... Ну, понимаете, когда они говорят о традиционной ценности, они говорят о правильной организованной жизни. Правильно? Это же, ну как, ценность не сам себя существует, да? А вот давай жить в соответствии с тем, как надо жить. А вот надо жить вот так. Понимаете? И вот в этом как надо, то, что вы говорили, совершенно семья, патриотизм и прочее, это, это, это Потом, неважно, главное вот. Чтобы вот так стояло, как говорил Иван Грозный, значит, что холопий своих вольным и миловать, но и казнить вольным. Вот это да. А вы не боитесь, что если оппозиция будет все время вот вести борьбу там, против традиционных ценностей, даже разъясняя, что подразумевается под этим на самом деле, то вот этот ядерный путинский электорат, безусловно, консервативный так пусть неопределенно, мутно так, консервативный, но все-таки сплотиться еще больше вокруг него в страхе вот перед этой, сдачей Европы, прошу прощения, как они это называют, а перед БЛМом, там, ну и перед другими явлениями западной жизни. Я вижу, как это начинает происходить, в том числе даже у некоторых моих знакомых. Опять же, чипировали. Чипирование ведь, они же... А, и чипирование, да. Да, да Михалков уже все объяснил. Я теперь очень за президента беспокоюсь. Он же, говорят, вакцинировался. Правда, это никто не видел. Может, ему тоже чип вкололи от Билла Гейтса. Вы знаете, ну, конечно, кто-то, вы совершенно правы, кто-то сплотится. Вообще, повышение градуса напряжения, конечно, всегда приводит к сплочению какой-то группы, которая вот этот градус, так сказать, воспринимает, да? И, конечно, начальство пытаются это делать. Все разговоры о Гейропе, например, о том, что там в Европе вообще запрещают гетеросексуальные браки, а требуют, чтобы были только гомосексуальные там, ну и прочее. Весь этот бред, конечно, нужен ровно для этого. Что вот если они победят, то придут солдаты НАТО и тебя трахнут. Вот, ну, чтобы вот так было. Понятно. Вот. Значит, но мне кажется, что, знаете, это как с наркотиками. У них одна есть проблема Командов, что наркотики надо постоянно увеличивать дозу. Старая доза уже перестают действовать. Ну, не обязательно, наркотики, обезболивающие тоже. да там Если только начинаешь понимать, ты принял одну таблеточку, у тебя значит все прошло, да. А там, если ты их постоянно принимаешь, а, 2-3, вот, ну, ну и так далее, дальше печени не выдержать. вот То есть мне кажется, что уже на эти дозы уже люди не очень реагируют. Значит, надо дозу увеличивать. А как дозу увеличивать? Значит, надо увеличивать, надо усиливать. Войну. Войну внутреннюю и внешнюю. На самом деле, знаете, Владимир Владимирович, у власти уже, это вообще страшно подумать, 22-й год. 22-й год мужик сидит на троне. да? Это уже сравнимо с временами царствования русских императоров. да? Как они императоры были. Вот. И он... Не может уже объяснить свое пребывание на троне своими успехами. Самое правильное было бы сказать, что ну, что, ребята, вы там хотите сменяемости. А нахрена вам сменяемость, когда вы посмотрите, как здорово. да? Вот эти зарплаты растут, вот качество жизни растет. Вот у вас там теперь дороги, посмотрите, какие хорошие мы построили. Ну, ну вот, понятно, да? Он же не может этого сказать. То есть сказать-то он может все, что угодно, и даже говорит иногда. Но вот никто не верит. Все, ну, видят, где они живут и как они живут. Жизнь становится хуже. Она не становится лучше. Она становится хуже. Да? Это видно. Это видно. Вот. Значит, чем можно оправдать пребывание в власти? Я вижу только один вариант. Врагами. Понимаете, ребята, но враги же кругом. Смотрите, вот как нас окружили все. Да? Геропы, это самое, американцы, бандеровцы, литовцы. вот Все нас окружили. И хотят нас завоевать, там, на колени поставить. Но поэтому даже порох держать сухим. И поэтому мы кидаем деньги на армию, там, на шайгу на этого. И, вот. и внутренние враги. То есть для этого режима, чтобы устоять, нужна война. Понимаете, желательно, конечно, холодная. Ну, потому что воевать никто не хочет, и воевать, мне же очень страшно. Потому что, ну, не только потому, что большая война это коллективное самоубийство, это он, конечно, понимает Путин. А потому что если он начнет ту войну, в которой не удастся скрыть потери, человеческие потери, сейчас же они скрываются у нас, да? Ну вы, наверное, знаете, зрители вашего, не знаю, знают, что у нас принят закон, по которому нельзя раскрывать цифры потерь вооруженных сил Российской Федерации, если не объявлена война. Да, я помню, я, я подзабыл это, да, но была такая да. никакой, да? В этом нет никакой логики вообще. Вот. Но, тем не менее, принять такой закон. Так вот, почему они скрывают потери? Потому что, если пойдут гробы, то вот те самые 30-35% получая в гробу своего там сына или внука да, откажут в доверии власти. Вот откажут. Это будет нарушением контракта власти с народом. Да? Вот, Поэтому большая война им страшна. А Балансировать на грани войны, блефовать это единственное, что они могут. И они будут это дальше делать. Другое дело, что это может свалиться в настоящую войну. Кстати, о войне. Вот все чаще появляются сообщения в последние дни о том, что российская военная техника стягивается к границам Украины. Есть многочисленные видео и фотосвидетельства этого. Речь идет, судя по всему, о достаточно больших количествах техники и людей, которые концентрируются. На границе Украины. Как вы думаете, может ли Кремль решиться вот на такое большое реальное вторжение в Украину? Ну, вы знаете, это э, как с Навальным, как с убийством Навального, да? Это чисто прагматический расчет для них. У них, конечно, нет никаких моральных ограничений там, абсолютно. Да? Но э, я не знаю, решаться на это, на это или нет. Значит, дело в том, что насколько я знаю, Вооруженные силы Украины очень сильно окрепли за последние годы. Очень сильно. И, насколько я знаю, там хватает людей, которые готовы защищать Розу. То есть, это значит, что эта война не будет без потерь. Понимаете, второго Крыма нет на земле. Вот места, которое можно вот так захватить, как мы его захватили, без выстрелов, такого места нету. Поэтому вот они решатся на кровь, на то, что в дома их электората будут идти гробы, или не решатся. Я не знаю. Я не знаю. Дай бог, чтобы не решились, но... А кстати говоря, ведь именно в домах электораты и пойдут гробы, потому что тот образованный городской класс, о котором вы сегодня говорили, он как раз чаще всего избегает армии, а идут служить как раз вот дети вот этого ядерного путинского электората. Конечно, конечно, конечно, конечно, вот, конечно, служат люди без образования, кто-то идет туда добровольно, там остается по контракту. Это не, не те, которые в Москве и в Питере протестуют. Ну и наконец последний на сегодня вопрос. Скажите, вот это мой регулярный вопрос, я его часто задаю, но мы не так часто с вами видимся в эфире. Что делать нам во всей этой ситуации? Нам это кому? Вам, которые за границей вынуждены быть? Нет, нам всем вместе. Я прямо, я прямо через границу об этом мысли, Ну, да. Вы знаете, я же, конечно, не скажу ничего нового. Я, конечно, ничего, не скажу ничего нового. Значит, понимаете, я думаю, что вот у режима, кроме его основы в виде Росгвардии, там, коррумпированных судей, послушных учителей... И так далее. Вот, ну, всего того, что они задействуют. Постоянно против нас. Да? Вот если говорить мы и они. Э -э Кроме этого, у них есть один очень важный ресурс. Он находится уже внутри нас. Это наше ощущение себя. Бесправными. Себя. Слабыми себя. От которых ничего не зависит. Это наше согласие. Быть Холопами при них. Да? Ну, такими. В комфортной жизни, по возможности. Да? Ну, барин не трогает, и слава Богу. Его, в общем, собственно говоря, чего? я его не трогаю, он меня не трогает. Так и живем. Вы знаете, у великого нашего писателя, Владимира Владимировича Набукова есть такой роман «Приглашение на казнь». Там, ну, конечно, великий был человек, Набуков, Там главного героя, сен С судят и приговорили к смерти, должны казнить за страшное преступление. Непрозрачность. Представьте себе, как он предугадал. Непрозрачность. И вот там, это, мне кажется, в литературном плане не лучшее из произведений э, Набокова, мне так кажется. Но это, конечно, такой гениальный социологический анализ. Там оказывается, знаете, оказывается, что весь мир сенцената С, тюрьма, начальник тюрьмы, прокурор, адвокат, палач и так далее, это все иллюзии, ничего этого нету на самом деле, это спектакль такой, и тюрьмы нет, и стены ее нету. И заканчивается этот фантастический, оптимистический конец, когда сенценат С просто уходит. Но он проходит через стену, Он больше не хочет играть в эту игру. Они зовут, да. но он вернуться, вернутся. А он не возвращается. Конечно, это такая очень оптимистическая утопия. В реальных диктатурах стены тюрьмы реальны. И они не падают, когда мы с вами наваливаемся плечом, как пели э, эта прекрасная песня. Песня, которую пели белорусы. Да? А, но... Но... Если мы. Понимаете, они как добиваются этого чувства холопов? Унижения. Они приучают нас к унижению. Ну, что такое голосование в этом варианте? Голосование за Путина, за обнуление. Но это же унижение дикое на самом деле для человека. Да? Ты знаешь, что это бессмысленно. ты знаешь, что это вранье. Нет, ты все равно пойди и это сделай и так далее. В Советском Союзе было масса таких практик, например, когда я учился и только начинал работать, балканская практика, традиция, значит, когда приезжал какой-нибудь друг Советского Союза, во Внуково прилетал какой-нибудь очередной, там, он ехал по Ленинскому проспекту в Кремль, и э, у, весь Ленинский проспект с шпалерами стояли восхищенные, восторженные граждане, которые махали флажками этой страны, значит, приветствую этого очередного, значит, людоеда, понимаете, которого мы там э, радостно, радостно встречали, да, и вот на факультет за это работал, э, была разнарядка, значит, вот, и по очереди туда ходили, я помню, я устроил скандал, он жуткий, совершенно непристойный, я сказал, что я не пойду, вот мне как бы выплесло, я не пойду, вот. Мне сказали, что ж, получается, другой должен за себя пойти. Я говорю, пусть он тоже не идет. Пусть он тоже не идет. Я не пойду. Меня не радует визит этого какого-то деятеля. понимаете? Я не испытываю радости никакой. Почему я должен стоять с этим флажком дурацким, махать? Вот. Я не пошел. Скандал был жуткий совершенно. Вот. Так вот, понимаете, что дело? Когда мы защищаем чувство собственного достоинства, когда мы отказываемся подчиняться унижению, да? вот это политический акт. Он ничего не меняет в системе выборов, он ничего не меняет в системе власти да, и так далее. Но вот конкретный человек перестает быть холопом. Вот конкретный один человек. Да, и мне кажется, что это вот и есть база, это и есть путь к уходу этого режима. И это, более того, это база строительства новой страны. Потому что потом на руинах надо новую страну будет строить. После них же руины останутся, как после бомбежки. Вот так. Что ж, будем надеяться на то, что все большее число наших соотечественников со временем будет отказываться считать себя холопами, отказываться стоять с дурацкими флажками, ходить на дурацкие выборы и ставить галочки там, где этого требует начальство. Надеюсь, что это скоро случится. А с вами был Леонид Гозман и Данила Константинов на канале форума Свободной России. Оставайтесь с нами, смотрите наши выпуски, ставьте лайки и не забывайте подписываться. Всего доброго!